Энергия, которая требуется для полного расщепления ядра на отдельные нуклоны, называется энергией связи ядра. Энергия связи ядра равна той энергии, которая выделяется при образовании ядра из отдельных нуклонов.